С периодами очень сложно, на самом деле, сейчас угадать, потому что есть очень много факторов неопределенности. То есть мы не понимаем последствия коронавируса, не понимаем, когда они закончатся, не понимаем, когда будет изобретена вакцина, когда она пойдет в массы. Если мы говорим о тайминге, то есть определение времени, когда это произойдет, то в этом случае великое желание... Ну, Использовать что ли конкретно эти возможности? То есть поставить нападение, дождаться кэша, но то есть мы не понимаем самих последствий, потому что ситуация, в которой оказалась сейчас экономика, раньше их просто не было. То есть мы не понимаем не то, что последствия второго, третьего порядка, нам даже последствия первого порядка не до конца всем ясны. И в этом случае, соответственно, временной лаг определить очень сложно. Я бы смотрел за показателем двумя показателями. В первую очередь в Америке да, – это уровень безработицы, какой уровень безработицы, и что происходит с инфляцией. Это обратно противоположные значения. То есть, если безработица начнет снижаться, это неизбежно приведет к инфляции. Они вместе ходят эти параметры. Я бы смотрел на параметры инфляции выше 1,5% в США. Тайминг определить очень сложно, ну, то есть это гадание на кофейной гуще, я как бы этим не занимаюсь. То есть я, вот для меня вот таким сторожком является как раз таки уровень инфляции. В еврозоне в Соединенных Штатах Америки, вот это является ключевым. А, и как только мы видим фиксацию на протяжении двух месяцев значения выше полутора-двух процентов, Нужно понимать, да, что следующим шагом неизбежно станет повышение процентной ставки. Вообще, ну, там картинка рисуется такая, что мы осенью можем увидеть еще финальный задер по рынкам. Может сказаться то, что вернутся все с отпуска, снова будет рост количества заболеваемости, в принципе, в мире. Какие-то локальные меры ограничения снова будут введены. Федрезерв может еще дополнительно предоставить ликвидности. То есть, как я говорил, 2 литра крови в организм влили, могут еще 2 литра влить. И это будет неким таким финальным шагом, финальным аккордом, когда рынки вырастут. К тому же динамика, допустим, американского рынка, если рынок американский до июня-июля любого года растет более 15-20%, к сентябрю этого года, когда такое происходит, рынок всегда вытягивают наверх, потому что в сентябре происходит закрытие финансового года, в октябре проводятся результаты, в ноябре проходит оценка управляющих, в декабре, там до двадцатых чисел декабря под Рождество выплачиваются бонусы. Поэтому как бы рынок себя не чувствовал, там 18 год очень показатель показателям Азия падала развивающиеся рынки первое полугодие падали Европа снижалась А Америку держали до последнего да? то есть вот Америку могут там до сентября додержать может быть на импульсе ликвидности еще к выборам дать плюс 10-15 после чего после чего у нас и беги, беги с, с кэшем с наличностью потому что там там может быть очень болезненно причем это может как раз наложиться на том, что вот люди, новички, кто только видит, которые видят, что депозиты снижаются, что золото уже дорого, вот они как раз сейчас идут и если послушать, что они говорят, я буду покупать то, что упало больше всего, да? то есть там, авиалинии, авиакомпании покупать, производители самолетов, нефтесервисные компании мелкие в Америке, да. То есть туристическую отрасль, а, это самое, фонды рейты недвижимости, которые инвестируют в а, отели, а, ну то есть все, что связано с туристической отраслью. То есть принцип такой, я куплю то, что упало там на 80%, да, но отскочит, на, если, то я заработаю много. Я бы очень, поставил, ну, очень осторожно бы к этому сейчас относился, осмотрел бы именно в качество. То есть, кто выиграет в любом случае, это выиграют те компании, которые у которых низкий уровень долга, у которых привлекательная дивидендная доходность, и они наверняка будут являться некой такой тихой гармони, вот. потому что вот сейчас у меня такая некая рыночная нейтральность портфеля, у меня есть кэш, у меня есть золото, у меня есть по-прежнему 30-40 процентов капитала портфеля находится в акциях, и у меня сейчас основная задача заключается не в том, чтобы заработать, и я уже выступал на конференцию и всем сейчас заявляю, говорю, ребят, не надо стремиться сейчас на какой-то коррекции заработать. Это очень тяжело. То, что вы должны обеспечить сейчас себе, это сохранить покупательскую способность своих денег. Как это сделать, что делать частным инвесторам российским, я думаю, это тема отдельного ролика, который мы можем в следующем записать, там ну, это будет привлекательно.